Не слышали про рейтинг Путина новых, обновленных? Нет, не слышал. Я слышал, там разные мерили, и поэтому по-другому а, Да, Раньше людям предлагали самостоятельно вспомнить, каким политикам они доверяют, и они могли назвать Путина, Жириновского кому-нибудь доверяют. Uh -huh. А сейчас задают в том числе прямой вопрос, доверяете ли вы Владимиру Путину. Вот. Uh -huh. Как считаете, это равнозначные вопросы? Да нет, мне кажется, это не равнозначные вопросы совершенно. А первый, он более обтекаемый и неизвестно, о ком идет... Ну, ну человек может быть, назвать любого первого попавшегося ему в голову. Какой вопрос, точнее, лучше отражает доверие людей? Первый, наверное. Ну, который изначально задавался. Ну, смотря какой ответ хотим получить. Да. Вопрос задали чуть-чуть по-другому, и рейтинг вырос с 30% обратно до 72%. Слышали? Нет, не слышал. Не ну... верю. Не верю. А. Не верите, что такой низкий был или что такой высокий стал? Ну, а почему? Какие слова сказать, что Путин рейтинг должен был поднять? Что, что сделано в ближайшее время? Не знаю, как насчет доверия. Единственное, я знаю, что Путин политик больше ну, на внешнюю политику, а не на внутреннюю. Поэтому не понимаю, с чего такие цифры вообще взялись. С этими 72% мне, в принципе, ага. это не кажется чем-то из ряда вон выходящим, то есть, наверное, такой и есть. По крайней мере, мои знакомые все, кто знают, они поддерживают. Доверяете государственной статистике? Да. Больше да, чем нет. Нет, я верю в промывку мозгов. Вообще государствах не особо я доверяю. У нас-то госслужащие доверяют государственной статистике, все остальные, как говорится, отличаются в разумную степень. Сложно сказать, доверяешь или нет. По разному может интерпретировать определенные цифры и э, по определенным заказам могут это, ведь, статистику производиться. Это ясно дело, что статистика производится ну, не просто так. Вообще можно как-то э, вот, объективно измерить, э, больше люди доверяют президенту или там, правительству? Только честный соцопрос. Mm -hmm. Честный соцопрос. Так и есть сейчас. Ну, по телефону, С Сомневаюсь. Ну, может быть, ответить честно. Когда в новостях, Когда в новостях идет да, Отвечают то, mm -hmm. Mm -hmm. честно все. Доверяете, не доверяете. Плохо, не хорошо ли. Сразу mm -hmm. отвечают честно. Что, по-вашему, должен делать политик, который хочет, чтобы его чаще, без подсказок, вспоминали, как человека, которому доверяют? Ну, в первую очередь, он должен работать. Чтобы он помогал народу, вот и все чтобы людям лучше было жить, соответственно, все сразу же почувствуют. Вы как-то из политиков сейчас кого-то можете назвать? Ну, кроме, как говорится, нашего мелькающего только Навального и mm -hmm. Путина. Вот и все, все остальные куда-то исчезли. То есть, когда происходит mm -hmm. что-то наподобие, как в Екатеринбурге, да, то есть, когда там на самом деле народ не захотел, как бы, ну, неважно по каким причинам, просто не захотел, да, как бы, и что-то никто из политиков ярко там не проявился, не встал вместе с народом, ну, давайте так, как бы, зачем нужны эти политики. Что должен делать политик, если он по-настоящему хочет, чтобы люди без подсказок называли его фамилию, что ему доверяют? Ну хотя бы сделать то, что говорит и то, что обещал, как-то ну. Ну Путин, например, что сейчас мог бы сделать, или это уже не спасти рейтинг? Мне кажется уже все, это фиаско, братан, как в том ролике, поэтому тут мне кажется уже бесполезно что-либо делать. Ну если он понимает, что 90% населения против пенсионной реформы. Если он поддержит пенсионную реформу, значит, он с 10%, он с меньшинством. А? Я думаю, уже все потеряно. Давно а? уже. Причем Почему? Не знаю. Все больше спасти. Никуда ничего не потеряно. Все можно было. Да. Все возможно. Поэтому вполне возможно, что и вернется. Мне кажется, это невозможно. То есть невозможно вернуть человека, который был с 2000 ну, по 2008 год. Что касается бежурных отношений, вроде хорошо. Ага. Вроде бы. А что касается... В стране есть проблемы, конечно, не все от него зависит, но, существенно, международно от него зависит. Должен быть перевыборы, во-первых, парламент, потому что парламент не отражает ту ситуацию реальную, угу. потому что меньшинство против пенсионной реформы, большинство парламента за пенсионную реформу. После парламентских выборов, если президент не отражает волю народа, тогда перевыборы президента. Путин, скажем так, это целая эпоха, у каждой эпохи есть начало и есть свой конец. Не бывает ренессансов, то есть, как говорится, у нас вечно живых не бывает, а Путин сделал свое дело, да, как бы он молодец, при нем все произошло, но просто все ему должен, как говорится, прийти логично, как бы, конец, завершение, и кто-то должен появиться другой, вот. Просто этот процесс, он как бы немножко затянулся, вот, и чтобы сейчас там не говорили, ну, Путин уже все.